Львы и львицы, приветствую вас! Сегодня мы поговорим о том, что ожидает вас в основных сферах жизни в период с 5 ноября по 18 декабря. В это время Венера будет двигаться по вашему дому здоровья, дому работы. И будет иметь ну, достаточно такие благоприятные аспекты в основном. Сама по себе Венера в Козероге, она будет именно двигаться по этому знаку. Она, как правило, говорит о более зрелом подходе к обстоятельствам, где эмоции равняются логике. Это время, когда... Самое главное – это поступки, это дела, и они все взвешенные и рациональные. То есть чувства уходят на второй план. Я думаю, что подобное положение Венеры будет вам очень помогать. В частности, восстановление каких-то серьезных перспективных взаимоотношений в плане работы, в партнерстве. Ну и можно сказать, что в этот период у вас будет очень большой шанс ну, как-то повлиять на свое материальное положение соответственно. Сам по себе этот период он будет достаточно длительный, он будет разделен на три этапа. Первым я сказала, второй будет с 19 декабря по 28 января, когда Венера будет ретроградной. И затем она уже будет снова прямой с 29 января по 5 марта то есть достаточно большой очень ответственный период к нему важно подготовиться поскольку скорее всего чтобы заложено уже сейчас вот в ближайшем будущем то будем и расхлебывать уже со второй начиная со второй половины декабря и до марта и также хотелось бы сказать, что несмотря на то, что Венера будет вам предоставлять очень благоприятные возможности для работы, но основное поле битвы в ближайшем периоде до 18 декабря, ну, даже не до 18-го, ну, чуть раньше, где-то до 13 у вас будет все-таки сфера дома семьи, то здесь будет, знаете, основные события разворачиваться, главные, во многом они могут быть недостаточно приятными, то с чем-то придется ну, разорвать, свои отношения, с кем-то придется разорвать свои отношения, может быть, в чем-то придется перестроиться. Но, знаете, для многих это период, указывающий на то, что так как было, больше не будет. Очень опасный период в плане взаимоотношений для брачных пар, Особенно если в их жизни в последнее время уже были какие-то противостояния. То есть вам нужно быть очень-очень внимательными по отношению друг к другу. И не спешить рвать, не спешить совершать какие-то импульсивные, вообще любые резкие действия по отношению к своим половинкам. Проявите терпение, не спешите. Это просто такое время. Оно для вас, знаете, как экзамен, экзамен на выносливость, на вашу житейскую мудрость. Ну давайте чуть подробнее будем смотреть вперед с 5 ноября по 14. Здесь у нас Венера будет образовывать прекрасный аспект к Марсу и к Меркурию, которые будут практически все в ближайшее время находиться в соединении. Марс это агрессивность, а Меркурий это общение коммуникация. То есть в соединении они действуют как острословие, остромыслие. И может проигрываться часто как резкие высказывания в адрес ну, здесь, получается ваших близких людей, поскольку здесь есть указание на то, что вы очень много энергии будете тратить на находящихся рядом с вами. Ну, в общем-то до 14 числа можно сказать, что вы будете очень харизматичны, и постарайтесь это время все-таки уделить большей степени своей работе, тому делу, которым вы занимаетесь. Это пойдет во благо. С 12 по 17. Здесь обстановочка будет немножко накаляться, мягко говоря. Посмотрите, видите, здесь соединение Меркурия-Марса идет в четкой оппозиции к Урану. Уран это он всегда несет некие непредвиденные обстоятельства в жизни человека, резкие, часто разрушающие. Постарайтесь быть как можно более осторожными в этот период, не идите на конфликт, постарайтесь воздержаться от любых резких событий, ну и соответственно все для этого меры предпринимайте, потому что в принципе у вас возможности для этого будут, возможно неожиданные неприятные события, после которых тут же последуют приятные, благоприятные для вас события. Я бы сказала, для чего хорошо. Это период хорош для продажи недвижимости, например. Может быть, от чего-то избавившись, вы тут же получите что-то другое, новое, то есть более для вас ну, продуктивное, более выгодное для вас. Также благоприятные возможности для новых перспектив по работе у вас возникнут вот по этому аспекту. Да, также 5 ноября произойдет новолуние новолуние будет скорпионе в вашем четвертом доме четвертый дом управляется домом семьей поэтому скорее всего вас здесь ожидает некое обновление также вы попадаете ну, все мы попадаем в коридор затмений который будет с 19 ноября по 4 декабря это очень серьезное время следует быть очень внимательными ко всему происходящему и поскольку у вас затмение луны произойдет в скорпионе и он для вас управляется, опять же, повторюсь, домом, с семьей, недвижимостью, то эта тема для вас будет очень актуальна в этом коридоре. Будут затронуты какие-то важные моменты по этой сфере жизни. И есть ощущение, что что-то старое, ну, будет необходимость чего-то старого избавиться, может быть, что-то переговорить, что-то трансформировать. И к новолунию в стрельце к лунному затмению вы уже должны прийти уже с какими-то новыми наработками, наработками новыми какими-то правилами своей жизни я для всех обязательно сделаю прогноз на коридор затмений, следите за анонсом теперь с 23 ноября по 30 Венера будет находиться в благоприятном аспекте к Нептуну Нептун у вас отвечает за сферу чужих денег, чужих ресурсов, и, и это очень благоприятный аспект для получения, ну, для благоприятных обстоятельств получить какие-либо ресурсы. Ресурсы, ну, скорее всего, наверное, лично вами заработанные. Это хорошее время для того, чтобы трудоустраиваться. Это прекрасная возможность для того, чтобы вернуть какой-то долг, например. Или, может быть, ну, здесь больше не получить, а вернуть. То есть, что-то у вас получится по работе реализовать. Очень хорошие аспекты дающие ну, серьезные возможности. С 27 ноября по 14 Венера будет идти на соединение с Плутоном. Это серьезнейший аспект, на который очень важно обратить внимание, поскольку они будут в обнимочку достаточно долгое время. Сначала Венера будет прямая обниматься с Плутоном, потом ретроградная. Но Венера с Плутоном они вообще в, в классике считаются аспектом миллионера. А это намек на то, что у вас будет шанс ну, здорово поправить свое финансовое положение, утвердиться на своих должностях, занимаемых у себя на рабочем месте. ну И как-то очень хорошо даже на этом заработать. Теперь важный момент. С 13 декабря... Значит, Марс переходит в свой следующий знак, это, получается, ваш пятый дом детей, любви, хобби, развлечений, переходит в пятый дом, то есть ваша энергия, ваша активность с домашней сферы немножечко перейдет в другую сферу, в сферу развлечений, здесь вы будете активничать, и... Меркурий перейдет в козерог, то есть это ваша сфера работы, здесь увеличится еще больше ваша контактность, ваши возможности и наверное наступит очень благоприятный период, когда вы можете полностью с головой погрузиться в рабочую сферу и она будет с радостью вам отдавать ну, тот результат, на который вы рассчитываете. Так что берегите своих родных и близких, и да пребудет с вами счастье. На этом мы первую часть прогноза заканчиваем и переходим к следующей. Так львы, Давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие вообще, как, какими вы будете. Посмотрите, ну, как человеком, человеком таким скряжкой, что ли немножко, человеком, который знаете, за что-то держится, может быть, знаете не хотите особо сильно разбазаривать свои денежки денежки вам нужны прям очень сильно хотите заработать денежки и удержать их при себе, вы не готовы их тратить, ну давайте посмотрим вашу финансовую сферу здесь идет ситуация ну здесь не конфликты скорее, хотя могут быть и конфликты но здесь больше похоже на споры, на конкуренцию и в основном здесь что-то связано с человеком, который относится к земной стихии, это телец, дева, козерог, ну такой человек при деньгах, от него зависят ваши деньги, от него зависят ваши доходы, и как-то у вас идут споры, споры, может быть что-то вы решаете, оговариваете, как-то деньги зависят от него, с ним нужно быть что-то постоянно вам решать. Теперь по ситуации по работе, Ну, я смотрю, что одна ваша вот часть уже смотрит вдаль, вроде как видите, у вас тут за спиной есть один жезл, а другой впереди, то есть вы уже что-то имеете, но тем не менее вы хотите чего-то еще, хотите чего-то другого, у вас ощущение того, что... Что-то вы уже пережили, что-то вы уже прошли, и вам нужно больше есть, чем то, что у вас есть. Как-то вам маловато того, что вы имеете. Вы хотите расширение горизонтов. И у вас, конечно же, есть предпосылочки, есть надежда по этой карте, что... Вам может кто-то помочь, но это человек, скорее всего, кто-то близкий, тот, кого вы считаете другом, кто вас рассматривает как друга, тот, которому вы доверяете. Ну, здесь вот идет подсказочка через человека, которого вы хорошо знаете, которым вы дружите, может быть. Теперь, если говорить о ваших главных целях, здесь очень интересная ситуация. Ну, во-первых, здесь некоторая идет пауза, остановка. Мы смотрели, что у вас по астрологии здесь должны быть какие-то главные резкие перемены. Ну, не резкие, но очень хорошие перспективы впереди. И на самом деле на то оно и похоже, потому что через паузу, через месяц, возможно, это будет ну, 4 недели. Через 4 недели у вас произойдет, ну, может быть, и раньше для кого-то. Просто здесь указана пауза, что это будет пауза. После паузы у вас наступит резкое движение вперед. Вот сам по себе туз Пентакли. И маг говорят о том, что вас ждут какие-то очень крупные подарки судьбы. То есть будет возможность управлять достаточно крупными финансами. В деньгах вы будете ну, буквально мастером своего дела. То есть, наконец-то они закрутятся в ваших руках. По э, дому, по семье. Ну, здесь у вас есть подсказочка, что для ну, уже таких долговременных устоявшихся пар, в общем-то, все будет стабильно. Но по восьмерочке жезлов здесь возможно, видите, стрелы. Стрелы, стрелы это связаны... С движением, может быть, здесь будет поездка, резкий уезд кого-то. Ну, давайте сейчас попробую уточнить. Ну, да, вот мне здесь колесо фортуны и троечка кубков. Ну, как по мне, то это больше указывает вообще на какие-то праздничные события, чем негативные. Может быть, отъезд куда-то погулять или приезд гостей. А может быть, для кого-то это вообще смена места жительства. Ну, не, не, какие-то интересные события. Но они неожиданные, очень быстрые будут. Ну, будем надеяться, что то, что у вас будет в доме, в семье, это будет все таки приятное. Как появление, может быть, как праздник в доме. Что-то будет важное, но быстрое очень. Ну, и вообще, здесь вам совет быстро принимать решения. Теперь по любовной тематике но ну, здесь мне ситуация больше указывает на мужчину, вернее на, на девочек, поскольку здесь мужчина и такой вот король мечей близнецы весы или водолей человек при власти при определенном положении возможно это человек ну, как-то для вас имеет очень серьезное значение, очень значим для вас. Но могу сказать так, что не быстро с ним будет складываться, но это действительно ваш человек, если девочки у вас такой есть. Хорошо, давайте за мальчика спросим. А что у мальчиков? У мальчиков, у мальчиков. Ну, у вас здесь, во-первых, идет руководство к действию, смотреть на свою будущую женщину как на создательницу семейного очага по справедливости. То есть будут отношения развиваться только для тех, кто хочет вступить в брак официально. Вот, вы ищете красивую, красивую с достатком. Между прочим, что эта карта указывает на то, что у человека все есть. Это не бедный человечек, за ней хорошее приданное. И здесь еще и указание, может быть, даже на знак зодиака, тоже воздушной стихии. Весы, близнецы или водолейчик. Ну, посмотрите. Ну и, конечно же, ситуация для тех, кто да, по здоровью здесь у вас хорошая ситуация обратите внимание на парные органы возможно небольшие воспалительные процессы но там как-то быстро все затихнет и, и, и для тех, кто хотел бы, например ну, устроить какие-то планы за границей или может быть планировал бы поехать куда-то отдохнуть то здесь у вас возможный либо бизнес как-то может быть завязан по вопросам издалека Возможно, получение денежек издалека. Ну и, и возможно, поездка на отдых. Но в том случае, если вам кто-то поможет. Кто-то за вас заплатит. Вот так. Кто-то заплатит и получится. Теперь по основным целям. По главным целям. Но ну, вам здесь показывает на то, чтобы вы... Видно, что вы... Вот, немножечко уже как-то засиделись, в грусти, в печали, и вам хочется действовать. Хочется, знаете, буквально порвать всех вообще заявить всему миру, что. Очень много, она вот как-то агрессивности наблюдается, хочется всем доказать, что вы стоите значительно большего, чем имеете, расставить с точки над и побороться за свое место под солнцем. Но здесь видно, что вы начинаете действовать. И если хотите, ну, действуйте. Но только с учетом всех этих поправочек, которые я на которые я вам указала. Ну что ж. Надеюсь, что прогноз будет для вас полезен. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, оставляйте обратную связь, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.